только накануне 23 февраля можно увидеть в метро улыбающую девушку с только что купленными спинингом и дрелью. Слушай, что тебе жена подарила на 23 февраля? Да ни хрена! Слушай, тоже хороший подарок, а главное, место не занимает. Мужчин, дорогие, сейчас мы будем поздравлять с В этот день поздравить тебя с 23-м, так приятно. Я желаю счастья, добра и зарплаты адекватной. Я желаю счастья тебе, совершенства и удачи. Везение желаю судьбе, только так и не иначе.